Привет всем, народ! Это же Spy Hamillon! Эм, вообще не знаю, что за игра, но ладно, поехали. Миссия первая. Роман знаменитости. Иди в комнату 15 и сделай фотографию знаменитости дженни Хэн с ее возлюбленным. Эй, это же... Это же журналистика. Это... Ну ладно. Всегда ищи безопасные места. А что? Что? Так, я... а Ладно, левым джойстиком движения избегаем охранников, собираем мух, да? А как? Ч а... ⁇ Блин. Так, стоп. Избегать охранников-то это хорошо. А что насчет... Ам... Эй! А... Я же хамелен, как мне скрываться? Uh, уровень завершен, обновление. Собери всех мух, уложиться в 7.20. Собери всех божих коровок. У меня не было там божих коровок. Давай сейчас просто за 7.20. Uh, я же смогу за 7.20. Без мух, но за 7.20. Давай. Uh. <collisions> <screaming> вот так, 7.20. <cherry> 4.87. <lazy> <Warri> ну все, давай. Uh, следующий уровень, давай, Xic. Uh. Мухи показывают наилучший путь. Это хорошо, да? Поехали. Аба. А. Блин. Да, я уже не уложился. Но зато мух собрал. Да, вообще. Поехали дальше. Эм изменяет цвета, чтобы спрятаться. А, ясно. А, вот она как. А, -а, а, вот она чё. Вот она чё, ребят. Тут оказывается прям надо это. Ух. Ух, я сейчас просто осознаю, что надо запоминать цвета еще будет. Ну ладно, поехали. Ах, ты что, и запоминать? Розовый, красный. Э, ну да, да. да. да. Все, ладно, это легко. Нам нужен красный. Нам нужен красный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой ой. И все. И всех мух и 9 секунд. Вот это я, молодец. Вот это я, молодец. Вообще топ. Так, давай следующий, следующий уровень. Ух, что это такое? А, а можно как-то? А цвет, цвет не цвет. А, вот он мой зеленый классический. Так, чё, сослед? это такое? Это типа сейф? Какой-то. Интересно, я в 22... А, я же в 22... Уже не укладываюсь. Дурачок. Но зато всех мух собрал. Первые шаги мы получили приз. ой -ё! Началось. Давай. Ой, поймали. Поймали давай перезапустим да давай так я не вижу ни одной божьей коробки вот в чем проблема Эй! а в прошлый раз получилось э -э, постоять подумать то это хорошо только вот у меня нет времени на подумать вы че издеваетесь Так, и все, и, и пройти надо. Красный, зеленый. Ну, за 8 секунд мы, конечно, не уложились, но. Разблокировали новые уровни. Это хорошо. Пошли дальше. А что насчет фо фото женщины, не? Там как бы. Пух! Вечара. Так, синенький. Эй, я ж синенький был. Так нечестно. Так нечестно, я был синенький. Эх, эх, эх, эх. Так, посмотрим. Значит, нам надо, чтобы... Ладно, сейчас попробуем. Я в мозгу это как бы сложил, но не до конца. Может сохраняться несколько раз. А, я не понимаю. Тему с сохранением. Я же сохранился, да? Как бы... Можно можно синенький. А, все, вот, получилось. Так, а, да, я уже не укладываюсь во время. Ну да, зато мух всех собрали. Если бы я не дупил, то да. То да. Перемещение камеры, а ясно. Так. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Эй, я же был зеленый. Так, че за бред? Чуть не зацепила меня. Ой, я и в 12 секунд и мух. Ох, 161. Кстати, норм. Кстати, норм. Давай, следующий уровень. Давай, давай, давай. Игра вообще на изи какая-то детская даже. Я бы сказал, ну не, не прям чтоб на изи изи но она несложная. А, попался! Ладно. Да, ты чё серьезно? А как мне надо было это сделать? А, -а вот оно как. Все. Ладно, будем стоять ждать. 15 секунд уже не укладываемся. Эй! Ну, писька. Так, синенький. Так, ой, все. Это это фейл. Ой, это фейл. Это фейл. Ух, сейчас бы сейчас запалился. Ух, уй Твою ногу. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай, ай. писька. Эй, я за шкафом был. Ладно, тороплюсь уже. Реально, тороплюсь. Ну уже просто, ну понимаете, ну 48 секунд это дофига. Ой, короче, перезапускаем. Что-то я совсем много. Прям 48 секунд это прям уже влог. Я хочу всех мух собирать, а не по времени успевать. Собак. Мухи обычно показывают оптимальные путь, лучший путь, извиняюсь. Нифига они не лучше путь показывают. Мухи порой в такие тупики заводят. Аааа, -а -а, собака! Ты ч ⁇ издеваешься? Все, короче, надо завязывать и играть в это. Такая долгая загрузка вот это вот... При перезапуске я прям ору. И сквозь мебель не проходить ну да 15 секунд я опять право флел и зато собрал всех мух давайте до десятого уровня дойдем и наверное будет закругляться или Оу! Что за бред э, ладно давай еще раз посмотрим что-нибудь да пожалуй что 11 будет последним да ты че, серьезно нет ну, ну это это чё за нафиг чё за банка с краской как в нее применять я могу прыгать хочу прыгать И Ладно. Давайте предположим, что я был краской. Твари. Да хватит уже, давай, поехали быстро. Самое, что ненавижу, это долгие загрузки. Я ж банка с краской, эй! Да, все. Вс, я банка с краской был у меня. Тут, блин. Ну. Блин. Тут как бы чуть-чуть осталось. Да ну вообще нафиг. Все, ребят. Поиграли немного в эту игру. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Подписываемся на канал, смотрим другие видео тоже. Колокольчик не забываем. Спайха миллион был на ваших экранах. Всем Пока.